Так с чего же начинать прямые эфиры? Привет, друзья! На связи Елена Романова и в прошлом видео мы рассмотрели, с чего не надо начинать прямые эфиры. И сейчас мы рассмотрим содержательные способы начала прямых эфиров. Будет интересно и полезно, досмотрите это видео до конца. И способ номер один – это самопрезентация. Прежде всего вам нужно представиться. Самопрезентация должна отвечать на два вопроса. Кто я и чем я могу быть вам полезной? Здесь важно сначала продумать вашу самопрезентацию. После самопрезентации вы можете использовать классический вариант начала прямых эфиров, то есть анонс, рассказать слушателям, что их ждет на этом эфире. Еще один интересный способ начала прямого эфира – это вопрос от подписчика. Недавно или давно вы выложили пост, который получил большой отклик. Кто-то из подписчиков задал вам интересный вопрос. Озвучьте его в начале эфира и дайте на него ответ. Еще один оригинальный вариант начала прямого эфира, который я назвала «А знаете ли вы?» какой-нибудь интересный факт, который связан с темой вашего аккаунта или с темой прямого эфира. Выглядеть это может приблизительно так. А знаете ли вы, что Ван Гог за всю свою жизнь продал всего лишь одну картину? Привет, друзья! А тема нашего эфира – «Как привлечь аудиторию». Кто знает, если бы у Ван Гога был хороший маркетолог или социальные сети – его карьера при жизни сложилась бы по-другому. Как вариант начала прямых эфиров вы можете использовать статистику. Неожиданная, интересная, любопытная статистика – всегда отличное начало для прямых эфиров. Где искать? В Google и в книгах. Кстати, в своих видео я тоже использую статистику. Тот факт, что внимание слушателя длится от 3 секунд до 3 минут. Это данные статистики. Последний вариант, который я хочу вам предложить, это цитата. Цитируйте современных авторов, блогеров, спикеров. И знаете, Льва Толстого лучше оставьте в покое. Итак, сегодня мы обсудили наилучшие варианты начала прямых эфиров. Хороших вам прямых эфиров. До встречи в следующих видео.